Ура! <свес> Ура! <свес> Все, нету здесь ничего. Мы Подайся. домой собираемся, главное раз сигнал монета, два сигнал монета, и сейчас я иду. И сердце замерло, друзья. <свес> распечатали! <Разбирает> <свес> а ты говорил в этом сезоне серебра не будет? Какой-то птички здесь сделали растерепушку. О, ха -ха. Смотри, прям сразу выпало. Только я собралась... Долк, снимай! Я тебя за это награждать сейчас буду. Орденом Святого Ебукентия. Я такой еще думаю, в идеале бы хорошо чешуйка бы выпала. Такой. И как вот, я не знаю, как это назвать. Ты посмотри, а? Даю разрешение на посадку. это вы значит шасси свои где-то откинули, да? Да. Ой, штука. Ты давай, вперед, вперед. Снег, снег, да? Арбайтон. Переключились 20, -ая, 20 -ая частота, 20 килогерц Это 11 rv 7 э -э, Ходить невозможно. Рядом идет как раз электросеть. Здесь вообще мусорка жуткая. 20 сейчас переключил. На 20 вообще уже вот, крупные объекты вот эти вот железки всякие не видит. Металлической всякую. Каванину. Уже чистые сигналы более, больше. Но уже сигналов меньше он. Видит. Ну какой сигнал чуть чистый Интересно, что он нашел? Мелочь какую-то, ребята, наверное. О, смотри. Ха. Канина, представляешь? Конина. Красавица какая. Да, Ой, какая интересная! У нас такая есть? Нету. Классно! Ну, наподобие есть как что-то такое? Смотри, какая штука. М -м, интересная. Понимаешь? Смотри какая у нас самоделка Я почистила Да, смотри какая, да? С сюжетом Сигнал хороший такой, да? Блин, двадцатка вообще мне понравилась то я все с двенадцатой С двенадцатой частотой Думаю с двадцаткой по до ходить Пятьдесят девять Интересно, посмотрим Ребят, О, что это такое? Я думал сначала крест. Ну, Смотри, ты ну ты какая то. Все же... время обнадеживаешь? Старинные вещи находим. Ну, как старинные? Это старая медь и спать. Но воодушевил ты всех как на крест. Это будет замочек как кошелька. О, с имперскими монетками. Да, это будет золото будет. Копаем, копаем. О, смотри выпало прям. Прям выпало. Смотри, как красиво выпало, да? Вот так, ребята. Ой, минус показывает ну, вот, На да лопату навожу На лопату навожу Ребята чистенькие Вот так вот в траве находим Там где еще никто не находил Здесь просто никто не ходит с травы Ужас ужасно. Что это за монета Походу империя Друзья Надо мыть Любимая вам эту монетку покажет и внизу все обозначит. Железа очень много, ребята. Очень много железа. Вот она. Так, да, да, Что за монетка? Подожди-ка, полушка. Полушечка. Какой год? 35-й. А, самый <звучит> распространенный. <звучит> Ай, приятный звук. И сердце замерло, друзья. В ожидании ничего. Ой. ой ой, ой. не ел, с утра вот тяжелк. Колодец будем копать. Три с половиной метра. О! Так, выкопаль. Смотри. Но это не монета. Пугается, походу. Ну, да. Пуговка. Будем чистить рассказывать, Наверное, что-то будет, да, там сюжет какой -то? Имперская какая-то Есть какой-то сюжет да. На солнце его Волк! Да. Знаешь, что это за сюжет такой, который мы не разглядели? Да. Посмотри да. Мне да. интересно, ты увидишь или нет? Да, это трешка Третий полк. У тебя такая есть? Нету. С цифрой, хоть с одной. Да. царская. Царь! Царь! Вот и углядел-то, смотри, ка правда, трешка. Посмотри, какой толстый бамбук. Был. Все. палку ломать. Приятно ходить здесь. Прям так рядом сигналы все вон копаются. Ну а здесь еще земелька, смотри, какая мягенькая. 78. нет, мед, нет мед, медный сигнал. Тоненький такой приятный себе что это такое а? смотри-ка монеты что ли монетка угу. а на другую сторону чистить надо маленький ну, давай. дальше твоя работа идет а, как сказал чистый сигнал ну да я тебя, дай это, я тебя а, за это благодарю я тебя за это награждать сейчас буду орденом святого Ебукентия. Модельная поза. Страйки плюс. <laughs> Наблюдаем прекрасную картину. Как ты думаешь, волчонок, что это? Динга. В Яблочко. В яблочко? Да. Я смотрю по размеру. Смотри, иди сюда еще как-то что-то. Я не знаю, это монета или не монета. Выпала она. Плюс 41, что-то мелочь какая-то, не исключу, что может и кольцо быть, смотри, покрупнее сними, вы, я вы? еще не смотрел у? даже, вон она, видишь, что это такое, может даже и не монетка стать. Давай, вынимай, но мне кажется монетка. Нет, не монета, а кольцо, то есть смотри, звук такой, рык урк урк не знаю. Пряжка, может быть. Да. Видишь звук такой. У -у -у. РВ срабатывает. Да. Я сразу подумал, что такое непонятное. Ну, я тебя не зря наградила. Ходим, а где ходим. твой орден, я не поняла. Потерял? Вот так вот, а. да? А другой кто-то ведь найдет. Что там маленькая? Что там за штучка такая красивенькая? Это откуда знаешь, что она красивенькая? Только, только внимательно ее рассматриваешь. Сразу понятно, что что-то тебя заинтересовало. Смотри. Ух ты, фига себе. Она с узором еще, да? Выкопаем? Шеф, можно копать? Да? <вык> Малыш. Выкопаем. Что-то большой сигнал, больно. О! Это а трава высокая. Плотная прям такая. Камушки, представляешь? Мы тут выкопаем, чувствую. Интересно. Все в одном месте ходим. Ходим. О. Монеточка Походу это Империя тоже Хотя не исключено, может и рамочник какой-то непонятно В общем, почистишь и покажешь Ну что там за монеточка-то, малыш? Ну для начала это советики Значит знаешь какой? Какой? Это двадцатка Щитовик Да? Гадал? Двадцатка щитовик? 31 первого, тридцать второго года Ну да, смотри Да, двадцатка щитовик А какой год, нафига себе Здесь вообще редко попадаются щитовики Да вообще советы, в принципе Волк а? Здесь кто-то был до нас как? Он здесь копал как это? Здесь Он не здесь не шурфил. шурфил Да не, не, это кабаны Это не горе копать так. Смотри, кабаны Может они нам монетку Ну-ка Бег не хочет Смотри-ка Что это такое вообще? Что это? Ну, я думаю, нам в комментариях напишут, что это Если это что-то интересное это вообще Только я собралась. Бог снимай. Только я ну, собралась ты... красивый монет. Представляешь? Сигнал, короче, что? я долго не могу найти. И смотри, а что, что это? Такое? Не знаю. А, это такое. походу серебро, я тебе скажу. Причем мелкое серебро, ребята. Фу, неужели? А это в конце? Мы уже домой собираемся. А главное. Мы погас... домой собираемся. Главное. Раз сигнал, монета. Переезжаем, ребята, на другое поле, но это поле, походу, нас, может быть, без монетки не оставить. Потому что здесь что-то вообще -то ни одной монетки сегодня не было, хотя здесь частенько что-то находили Вот сигнальчики есть хорошие, кстати, будем надеяться очень Поле, отпусти нас Плюс 72, я очень надеюсь, что это будет какая-нибудь вкусняшка Ой, при вас копаем Левак. При вас копаем последний сигнальчик в этом смотри, посмотрим сейчас. Это... Ну это точно не проволочный сигнал, это... это очень четкий. О, Ребята, точно это поле нас не оставит без монетки. А, смотрите какой. Куля говорит, валите-ка вы уже отсюда нафиг, да? Да, смотрите, какая красота. А крупная похода, да. Александрская похода как любят называть ее капустой. Не знаю, почему называют капустой, не знаю. Вот ты монетка. Походу, убитая, походу. Но орел проглядывается, орелик. А вот на аверсе что-то вообще, по-моему, ничего не видно. Да нет, а видно. Сейчас видно, сейчас да? Сигнальчик-то чистенький, да, был какой-то? Два сигнала монета. Представляешь, опять такой же сигнал. Не хочешь нас поле отпускать, смотри. Опять такой же, 75 Ну что, их да? Ещё? да еще <свеч> О, <свеч>, Смотри, прям сразу выпало! Вот монета не всегда выпадает сразу Представляешь? Опять двушка, походу Хотя они что-то потолще, по-моему, да? <свеч> <свеч> <Что> <свеч> Ой, какая красавица! А что красавица? Я ничего не вижу даже А я вензель вижу и ребята видят винтик. Да? Да. Смотря в конце. Уже уезжать. Это уже Екатерина. Здорово. Фига себе. И сейчас я иду, опять пум, сигнал. Я еще думаю, наверное, алюминька какая-то сейчас будет. Потому уж такой сигнал тоже он. Да, скочет. ты еще сказал непонятный: скачет, скачет. Он скачет, да. И представляешь. И мне посмотри? нравится, подожди, ты еще сказал: Ой. ну, давай, Поле, под конец еще серебро нам. А, выдай. кстати, да, я еще такой, ребят, представляешь, я. Я такой еще думаю, в идеале бы хорошо чешуйка бы выпала такой. И как вот, я не знаю, как это назвать. Ты посмотри, а. Я еще Блин, что это за монеты? Посмотри. Вот, смотрите, ребята. Какая мини-пюська вообще. Блин, вообще. А это точно монета? Да это сто монет, смотри. Даже тереть не хочу. Да, не тери. О. Да, это, это царское серебро. М -м -м. Блин, распечатали распечатали а ты говорил в этом сезоне серебра не будет у нас в том году очень хорошо серебро шло 5 копеек мы давно не находили 5 копеек вообще редко попадается это 5 копеек? да это 5 копеек представляешь ну что в основном десятки двадцатки выпадают а это 5 копеек я сижу ура она ж здесь попашится Когда нашел серебро Блин, Представляешь, Паша, да? Подожди, главное, нам те две монетки не потерять А, вот они Я их тут собиралась фоткать И сижу, слушаю, ну, сижу. что он там бубнит Волк. Что? Сигнал еще один Еще один сигнал в яме ну, Оно такое горю, оно мелкое, видишь Оно маленько как бы кидало чуть Потому что здесь железки какие-то лежат рядом еще главное говорю, конец бы, говорю, чешуйка бы выпала. Еще такой сигнальчик, еще такой, близкая к чешуи, прямо такого вот плана, к вертикали. Но чистенький по звуку. И хоп, я смотрю, выпадает такой кругляш. Да, тут такая паника началась. Я кричу, волк снимай, волк снимай Волк сидит там, что-то снимает Ну так. Я раскладывала монетки, я хотела 2 да. инстаграма для нашего красивого снять Вот смотри, видишь, как интересно На этом поле получается Один сигнал рядом лежит монета серебряная И а... она сразу выпадает Да. А другой сигнал вот алюминий И его ребят? копаешь, копаешь Ты Посмотри, в одной лунке, считай, нашел Вот, считай, смотри Вот здесь копнули Вот там копнули Тут монетка, там. Нет монетки друг от друга рядом И вот чуть-чуть подальше там монетка Что у нас за серебро? Ой, красавица, 5 копеек СПБ 1835 года Обалдеть, ты посмотри, а Николай первый, ребята Да, ну спорю, похоже, все не отпустит Реально ну, какой сигнальчик вообще Как можно Такие сигналы ловить и вот собираться домой да, пока мы здесь будем ах ребята смотрите что здесь такое что это за дело? что-то реально мелко опа смотри-ка опять пугается они вообще очень много пугается поднимали и какая пуговка пуговка хорошенькая тоже с верхом гладким да но тут уже ничего, ничего не прослеживается просто пуговица. Пуговица. так глубокий ну, я вам скажу такой приятный такой приятный неприятный вот такое вот бывает серебро как звучало. Но всегда, кстати, вот на оке ты можешь определить примерно, что это пробка или не пробка. Как определить-то у него РВ срабатывает. Ру -ру -ру. Такой звук. Если он сильный, значит понятно, что какой-то сплав плохой. Не очень хороший. И поэтому ты его приятным назвал сигналом. Да, приятный. Ой, все, сел батарей. Все. Серьезно? Да. А если мы зарядку не взяли? Какой-то птичке здесь делали растрепушку. Кошмары нашего городка а? Ужасы Янук ты А нос у тебя Красивенький Чингачгук, большой змей, иди сюда, будем тебе вставлять головной день... убор. Сегодня что, день Чучгачкучков? Кто такой? Я, даже Я с не таким знаю. не знакома. Как... как у меня так получилось?